когда дети принимают Господа Иисуса Христа. Иисус Тань? Давай. Я не умею говорить, не умею много Для меня... Эти четыре дня, да, это было что-то такое <laughs> особенное, Усобенно. я никогда ну, не была, это первый был трездец в моей жизни, э, первый, первый, раз живот. Ос... Да, первый раз я оставила своего ребенка на -за мужа, я э, очень детей переживала все со смыслами, и нервничала, все вот, потом я успокоилась. И для меня было очень важно, что, много важно когда тоже, за, ну вот сейчас перед человек говорил, что когда за меня молились, че, я меня никогда, не, никогда, никогда не подумала, что действительно у меня какая-то возникла такая слабость и спокойствие в теле, что могла получить такое спокойствие и слабость в теле. Да, я, я просто, э, ну, в общем, упала. Просто в <laughs> И Для меня это было очень необычно, ну, и и тоже, и в тоже время. А Также что я хочу отметить, <связывание> что я для себя подчеркнула <связывание> в, <связывание> в, <связывание> в, в Трездесе, что вот, рассказывали за тело за члены, за тело. там за члену ведь И неважно там ты или рука или нога или, или нос важно или глази. То есть ты можешь занимать самые какие-то маленькие, ну как позиции Чи в этом теле. позиции в И смотря на людей, когда кто-то готовил кушать. Хорда, как Кто-то убирал с стола. чистил а, Ну такие маленькие, казалось бы, работы. Кто-то мыли посуду кто-то что-то вытирал, какие-то цветочки раскладывал, цветенца, салфеточки. И без этих людей, ну, никак. Без и я поняла, без что, ну, ну неважно, там, ты какой, какой важно, ты пост занимаешь, ну, потому что у нас всегда в школах, ну, как бы в школах, в садиках, да, ну, все что говорят, что вот лидеры, лидеры, лидеры. Мама моя всегда говорила, Таня, ну, она не такая сильная женщина, ты должна быть там жила, лидером. Да а лидер. это все равно было, как бы, ну, не мое. я поняла, что... Я поняла, что можно делать какую-то маленькую работу, а где-то да, чуть-чуть помогать, например, да я сейчас в... да да, с детками, вроде как со своим и сыном и со с уж со в воскресной школе, во училище. но когда я помогаю таким мизером, что-то что-то что поднесу, послежу на за детками, поиграю на батуте, построю шалаш, но это, мне кажется, это, ну, я делаю для Бога, это, а служение. За Господь, это служение. И я чувствую, что это мое. Слава Богу. Таня очень важный подметил момент. Вы знаете, вот эту кафедру мы привезли туда на Трездец. <тас> две кореянки взяли, тряпочки. И, две портал, и как что? они ее чистили? Каждую-каждую. Она вот блестит сейчас. Понимаете? Блестит. Это служение. служение. Мы, наверное, западные люди слишком духовные для того, чтобы взять и вычистить кафедру. кафедру катедра, да, или шнуры протереть. Или но в этом служении. Спасибо, Таня, что заметила. Еще кто хочет? Танюша прибежала. Я приветствую всех. Поздравляю на всички. Очень рада, что теперь это моя семья, много потому что, что это очень важно, когда ты оторвался от всего родного и чувствуешь себя одиноким. Родным. И поэтому и у, у меня есть возможность. И я хочу поблагодарить всех и э, на всички, за, вашу за вашу любовь. И хочу сказать, что вот те четыре дня, которые я провела на трест это был кусочек небес. Я пережила, просто я думаю, что и каждый, кто там был, он может свидетельствовать, что он переживал Божью любовь. И самое главное, что это Божья любовь изливалась через наших братьев и сестер. И я себя почувствовала маленькой девочкой, несмотря на свой возраст, на все жизненные проблемы, я была просто той любимой доченькой, и каждое утро я просыпала себе Думала, Господи, сутро, а что ты сегодня приказывал. для меня такого приготовил удивительного? Господи, я просто вот, с такой радостью и просыпалась, и, собуждах, и будили нас так тоже интересно. И сабуждах немного по интересу Просто всего даже нельзя рассказать Даже не могу догубиться. Потому что каждый должен это пережить. Кроме того, что я почувствовала маленькой девочкой, было еще и очень серьезное духовное возрождение. Потому что я уже как бы со Христом давно. И очень страшно стать холодным И много страшно достанешь тюрьмы или теплым. поэтому это был тот момент, когда были правильные вопросы. Кто я? Куя Для чего я с... живу на этой земле? Все, что на Какое, мое Какое мое предназначение? И это дало возможность заново пересмыслить себя, пересмыслить себя да, свою, свою жизнь, отношение с Богом. И, это, с Господь, и это было прекрасное и время. Прекрасное и, время и, покаяние, и, покаяние, и покаяние, и взлетов духовных, и, и падений. Э, и и Бог просветил мое сердце. И и просветил у меня были сердцами, то слезы, то радость. Я как ребенок танцевала, смеялась, и точно так же плакала искренне. Поэтому это просто взрыв и эмоций. Это просто взрыв, взрыв от чувств, эмоций, от чувства. Э, подъем духовный. Дну, гулям и я каждому пожелала бы, и вот на такого бих пожелала, э, времени, когда такого он время, вот такие чувства. Вот я благодарю Бога за чувства. каждого, кто Господь, был за там, там. Были люди Машихора, из 11 стран. мы были все как родные. Все как родные. Я не родные. имею здесь в Болгарии друзей. При, приобрела Ас, еще больше бихо, друзей. И для меня этот э, город, эта страна стала уже в и вот река, время, Родин, град, верю, и в это тяжелое время я верю, что Бог несет меня, меня на Чи своих Господ, руках, что носи, си, И просто думе. любимая дочь. Я просто сам любимый дождя. Спасибо. Спасибо. Давайте мы посмотрим несколько снимков. Опа. А, Стрездиаса. Ну, мы совсем все, немножко Вовремя включили.